Всем привет, с вами Александр, нахожусь в месте под названием Витланд. Давно у меня не было роликов с этого места. Давайте посмотрим, сколько людей здесь на пляже. Ну, прилично, прилично людей. Здесь очень опасный пляж. Часто бывает течение, поэтому если вы приезжаете в такие места, нужно быть очень-очень аккуратным, особенно когда волны, потому что может унести, и выплыть будет очень трудно. Несмотря на то, как вы умеете плавать, умение плавать не поможет, чтобы выплыть, если вы попали в течение. Здесь находится стенд, который рассказывает о течениях, отбойное течение. Как можно с него выплыть? Если в двух словах, если вас понесло течение, то не нужно плыть против течения, а нужно плыть поперек течения и потом уже выбираться на берег. Но лучше, конечно, в него не попадать. Вот такое отбойное течение. Сначала она идет вдоль берега и потом уносит в море. Скорость его очень большая, поэтому справиться с ним очень трудно, но практически невозможно. Потому что течение быстрее, чем плывет человек. Вот не хотелось мне негатива говорить, но все-таки я показываю такие дикие места, и кто-то захочет приехать, и по привычке, как на Черном море, любит прыгать в волны. Здесь такое может вам не проканать. Потому что и купание это может быть окажется для вас последним, если вы большие волны начнете здесь купаться. Так что будьте осторожны, когда отдыхаете на Балтийском побережье. Давайте подойду к воде. Я привез сюда туристов. Если вы хотите, чтобы я вас покатал по области, пишите мне ВКонтакте или в Инстаграм. Сегодня я проехал Зильноградска еду в сторону Балтийска уже были Светлогорские Пиминской бухта, Винтарнен сейчас вот уже Викланд. и следующая остановка будет Балтийск и на два часа на Балтийскую косу поедем поплывем на пароме и уже к ночи вернемся в Калининград море чистое народ купается, значит вода теплая Относительно теплая. Туристы все хотят найти янтарь. Здесь выносит янтарь очень часто. Хорошее место, чтобы самому найти янтарь. Но, конечно, он есть не всегда. То есть нужно подгадать время, когда его выносят. Всем пока. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.